Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я вам покажу и расскажу о вот таких вот коробочках Glossy Box. Что это такое, где ее можно найти, как ее можно заказать, ну и, конечно же, что может прийти в этой коробке. Это уже моя четвертая коробка Glossy Box. Скоро моя подписка заканчивается, и сейчас я думаю, продлевать ее или нет. Потому что чаще всего приходят продукты типа маска для лица, гель для лица, или маска для волос, спрей для волос. Я бы все-таки хотела, лично я все-таки хотела бы, чтобы больше приходила потом тени гудная губная помада э, тушь для ресниц ну и так далее поэтому сейчас я еще пока думаю продлевали ли мою подписку ну что поехали э, для начала я хочу показать вам вот такой вот журнал который приходит каждый раз с новой коробкой здесь можно найти много интересной информации и также здесь находится информация о всех продуктах, которые приходят в коробке. Вот, например, в этот раз пришла еще скидочная карта на вот такие вот зеркала. Сейчас покажу. То есть можно воспользоваться этой скидочной картой и получить вот такое вот зеркало дешевле. Ну и теперь наконец-то поговорим о самой коробке. Вот такая вот в этот раз она пришла невероятно красивая, хотя обычно коробка выглядит вот так вот. Но иногда они делают, типа, тематические коробочки, вот как в этот раз. они просто невероятно красивые. Это сентябрьская коробка Glossy Box, и тема у них в сентябре цирк. Именно поэтому коробочка выглядит именно вот так вот. А еще прикольно, что на разворотах коробочек они пишут всякие прикольные праздочки. Ну, теперь перейдем к внутренности, так сказать. Вот так вот выглядит коробочка внутри. Вот этот вот листочек. Здесь находится вся информация о тех продуктах, которые я получаю. И в этот раз здесь не только информация, но также э, они прислали рекламу о Glossy календарь Кстати, очень прикольная штука. Сейчас я думаю над тем, чтобы заказать его себе. Ну об этом потом. Э, вот так вот выглядит. Это не знаю, почему-то в этот раз у меня бумажка какая-то порванная уже пришла. Это не я ее порвала, она уже такая была. Красивая здесь наклеечка. Открываем. Даже ленточка со звездочками такая красивая. И смотрим, что у нас внутри. Буду держать. Выглядит внутри. И сейчас мы посмотрим, что же нам здесь пришло. Ну вот первое, что выпало из коробки, это у нас блеск для губ. Вот такая вот коробочка. Это Стив Лаурант. И вот такой вот блеск. Ох, ну пахнет он очень вкусно. Просто невероятно вкусно. Его хочется съесть. Так, сейчас я нанесу немножечко блеска на руку, чтобы показать как он выглядит. Этот цвет называется Red Dress. Если кому-то будет интересно, просто заказать, например, его. Потому что мне он очень нравится. Вообще обожаю продукты, которые имеют такой приятный запах, потому что ими хочется пользоваться и э, хочется их наносить на себя. Вот так вот выглядит он на руке. Я думаю, что на губах он будет выглядеть в точь-в-точь также. Ну что, поехали дальше. Следующее я вам покажу. Вот такие вот резиночки. Их здесь три штучки, они маленькие, маленькие резиночки. Вот так вот они тянутся, довольно таки неплохо. Ну, не знаю, как э, они будут на волосах, сейчас попробую. В прошлое Последний раз, когда у меня была вот такая вот резинка, то она у меня очень-очень быстро растянулась. И обратно в свою форму она не вернулась. Поэтому, ну, держится неплохо. Очень неплохо. И по ощущениям мне нравится. Вообще, я люблю вот такие вот резиночки. Ты их... Практически вообще не ощущаешь, и они не тянут никакие волосы, и после них обычно волосы и не заламываются в сравнении с другими резинками. Так, следующая у нас вот такая вот зубная щетка и э, отбеливающая ручка. Давайте откроем, посмотрим, как это все выглядит. Так. Сейчас бы открыть. Так. Никогда не пользовалась э, типа отбеливающими щетками или отбеливающими пластинами или чем-то таким, но мне всегда было интересно пробовать это. Поэтому вот как раз мне выпал такой шанс попробовать отбеливающую ручку. Вот так вот она выглядит. Это от Colgate. Ну, будем смотреть, читать и использовать. На самом деле, я думаю, что я даже сниму отдельно видео с именно вот этой отбеливающей ручкой до и после чтобы оценить результат действительно ли оно отбеливает поэтому подписывайтесь на мой канал и следите за всеми видео следующая у нас вот такая вот тушь она довольно-таки маленькая вот такая вот щеточка ну, лично от себя хочу сказать, что я не очень люблю такие щеточки, мне больше по душе все-таки силиконовые. Лично мне кажется, что силиконовые намного лучше прокрашивают ресницы, чем э, вот такие вот кисточки. Так, сейчас вот я приблизила видео и вот так вот еще раз покажу, выглядит кисточка. И сейчас я пробую накрасить ей ресницы. Ну, в принципе, неплохо, как я уже сказала. Единственное, что... Не знаю, мне лично не очень удобно кисточками мне кажется что они больше не разделяют ресницы а наоборот их слепляют ну как-то не знаю мне не очень нравятся такие туши поэтому я сразу могу сказать что именно вот эту тушь я бы себе не купила повторно. Это чисто так. Надо попробовать. Ну, поехали дальше. Ну и последнее, что пришло в коробочке, это вот такая вот палетка теней от trifle Cosmetics. Вот так вот она выглядит поближе. Просто невероятно красивая упаковка с мороженками. И вот так вот выглядит внутри. Я сейчас сделаю свочи на руке, чтобы показать вам, как эти тени выглядят на коже. Вот так вот выглядят тени на руке. Очень красивая палетка сразу сказать, что я обязательно буду делать макияж с этой палеткой и снимать видео, поэтому обязательно следите за моей страничкой в инстаграм и не пропустите видео макияжа с этой палеткой теней. А, а еще хочу сказать, что помимо того, что каждый раз вы получаете э, разную продукцию, эта коробочка очень практичная, потому что после того, как вы все выложили отсюда, вы можете ее использовать для всего чего угодно. А еще в каждой коробочке есть вот такие вот бумажные штучки, которые также можно потом использовать, например, для подарка кому-нибудь положить тоже в коробочку. У меня все вот эти коробки остаются, и я их использую, в самых разных случаях. Поэтому не выбрасывайте, если будете заказывать их. Ну, вот мы и посмотрели на все продукты, которые мне пришли в этой коробочке. Спасибо огромное за то, что смотрите меня. Увидимся. Всем пока.